И полуфинальчики подъехали, дорогие друзья Торет Фэмили против Бладбат Карта Дэйн Ферна пул на ваших экранах В левом верхнем углу под радаром он указан Это Инферна, Оверпас и Трейн Разумеется, все это будет играться формата 2 на 2 И Торет Фэмили пока начинает в атаке Состав Фишбан и Койра И Бладбат, это Морфеус и Фаст Фаст! В общем... Проигравшая команда попадет на игру за третье место И там будет бороться за частичку призового фонда А команда, которая, собственно говоря, победит Отправится в финал, где она уже железно себе обеспечит Ну, в общем-то, место в призовом фонде Медленный раунд от команды Торет Фэмили и какие-то фризы Какие-то опять фрезы, черт возьми, постоянно фрезы. Как уже это замучило, опять какие-то фрезы. По пингам все нормально но куда же без фризов. Ох ты, вот это Койру сейчас подхватили. Ну, завершающий минус за фастом. И счет в матче становится 1-0. И вот, собственно, турнирная таблица на ваших экранах. Как вы видите, команда Волоконовский. The Last Shadow of... Энкистерс и Вурплс uh, Вордс покинули данный турнир. Не обращайте внимания, что сейчас пропало количество кадров необходимое, нормальное, да, потому что КС все-таки свернуто. И в данный момент мы смотрим с вами Торет Фэмили против Бладбат. И также еще полуфинал сегодня посмотрим Уяр Тим против Сипай. Ну, я во всяком случае назвал их так, надеюсь, я не ошибся. И вот, в общем-то, кс обратно возвращаем. Теперь кадров должно быть побольше, во всяком случае. Не гарантирую, что их будет нормальное количество, но должно быть побольше. Пропуска кадров, кстати, у меня нет, но они почему-то откуда-то есть в самом КС. Непонятно почему и что является причиной. Ну, надеюсь, это не помешает нам отсмотреть полуфинальный матч. Аккуратно на шифтах с двумя диглами Торрет Фэмили занимают позицию на зелени. И, кстати, игроки обороны, хотел я только сказать, фаст должен сейчас, по идее, начекать своего соперника, но начекать не получилось. И Койра получает возможность сделать э, ни много ни мало, а целый дабл -кил. Таким образом, Торет Фэмили перехватывают первенство у своих соперников, вырубая из них экономику и делая счет. Один-один. Так, и еще одну секундочку, дорогие друзья. Срочный, срочный, прям пристро... Пристрочный, господи, простите, срочный, присрочный момент, который я должен здесь сделать и который, как вы понимаете, я сейчас не успел сделать сразу. Так, так, так, так, так, так, так, Кажется, вот это... Да. Все, все, теперь все хорошо, теперь все нормально, дамы и господа. Смотрим дальше. Дикой взорвался сейчас под ногами у Фаста. Дэмедж дилинг ноль, поэтому я и говорю, что Дикой, в общем-то, вещь не очень нужна. Его можно использовать как флешку, он может кого-нибудь напугать, но не более того. о о Ничего себе! Вот это вантап! Черт возьми, в лучших традициях Counter-Strike. Фишбоум остается последний. И качают, качают, черт возьми, с двух сторон Игрок обороны с ником Морфеус находится на зелени Фаст уходит на ковры обходить своего энеми Естественно, Фишбан, по идее, должен догадаться, что один из игроков, находящийся в ребрах, куда-то вдруг пропал И, скорее всего, это неспроста, и определенно он где-то здесь рядом находится Попытка поставить бомбу, да еще и так, чтобы с ковров ее не было видно кстати, непонятно, почему Морфеус чекает библиотеку, ведь, насколько я знаю, вообще библиотека в режиме 2 на 2 закрыта, и поэтому нельзя в нее ходить, в принципе. Ну, позиция, конечно, глухая и малоперспективная, и да. Увы и ах, по-моему, максимум из этой точки смог выжить игрок атаки. Это вот, вот прям реально без э, лишней скромности и без всего прочего. По-моему, действительно максимум, что можно было сделать. Потому что, ну, соперник с диглом просто на ноге должен был выбегать и пушить. И таким образом э, выигрывать раунд. Ну, то есть, на мой взгляд, без шансов. Да, конечно, какой-то ваншот был бы прикольным. Но далеко ведь не факт, что этот ваншот вообще, в принципе, э, мог бы произойти от игрока атаки. Ну и вообще, как, бы, как вы видели, он и не произошел. Фишбон и Койра. Вдвоем по-прежнему живы uh, У Фишбана, кстати говоря, нет девайса А у Койра есть автомат Калашникова И поэтому Фишбан действует в соло Ну, типа потому что терять, видимо, нечего Хотя я бы, на мой взгляд, все-таки Играл бы как-то более командно Даже невзирая на отсутствие девайса Но позицию какую-никакую удалось занять И здесь под флешку аккуратный чек <laughs> Игрок обороны ослеп под э, флешку своего тиммейта Оставил 27 хп Фишбану Хорошее, кстати говоря, очень попадание Сэмки было. И вот тот самый момент, почему очень важно э, покупать арморы. Э, именно вторые. Шлем только что спас э, Фишбана от смерти. Ну, прокидка ямы. Не ямы, простите, песков. И, естественно, она особо ничего, в общем-то, в этой ситуации не дает. Койра приходит и помогает своему тиммейту сделать минус. 45 секунд до конца раунда. Морфеус. По-прежнему занимает позицию на песках. И до сих пор, как бы мне вот лично не ясно, куда же все-таки, с какой стороны все-таки пойдет выход. И это 20. Выход с 20. Здесь сразу погибает Фишбон. 25 секунд. Морфеус блестяще реализует позицию, 8 хп остается, да, почти умер, да, Торетто Фэмили почти прожали, но не сумели все-таки дожать своего оппонента на песках. Вот такая вот позиция хитрая. На самом деле, позиция на песках очень неприятная для игроков атаки. Выкуривать оттуда соперника я не скажу, конечно, что прям невозможно, но сложно. Если соперник там нормально окапывается и у него есть, например, какой-то тиммейт, который который может оказать ему своевременный саппорт. В таком случае из этой позиции очень тяжело выбить игрока обороны и, как следствие, очень тяжело занять точку А. Но парочка молотовых и пара флешек, в принципе, способны на все. Главное только э, стрелять метко. Койран на этот раз открывается снова на зелень, но уже не с, не с калашом, как вы понимаете, потому что экономика приказала долго жить. Фишбун почти отбил ХАЕшку лицом, но лицом он предпочел все-таки отбивать э, пули, выпущенные с МП 9 фаста, и в результате, в общем, 4-1. Ну, здесь как бы глупо о чем-либо спорить и говорить, оборона на Инферно в режиме 2 на 2 сильнее, чем атака. Как бы хорошо вы ни раскидывали, как бы хорошо не заходили. Оборона, конечно, в огромнейшем преимуществе находится, но при одном важном факторе, нужно очень грамотно занимать позиции и вовремя помогать своему товарищу не погибнуть. Только при таких условиях можно хоть как-то соблюсти силу сторон, да, ну, удержать ее, во всяком случае. Вот вам, пожалуйста, под дымочек Фаст аккуратно забирает Койру. И Фишбан с 87 холспоинтами явно раздосадован. Я думаю, ему не очень понравился э, такой вариант развития событий. Молотов, э, прилетевший с 20, говорит о том, что снова кто-то есть в песках. Ну и Фишбану, кроме как выходить на зелень других вариантов, здесь, конечно, не остается. Но, опять же, перестрелка с теми же самыми песками. С такой дистанции, ух ты, как грамотно... Как грамотно сейчас выпустили Фаста под флешечку. Как же здорово сейчас Морфеус ее накинул. В общем, красиво и командно было сыграно командой Бладбат. Это, кстати говоря, тоже достаточно серьезные ребята, как и Тарет Фэмили. Ну, напомню вам, Тарет Фэмили своих соперников вынесли со счетом 2-0. Как и Бладбат. Тарет Фэмили отправили оппонентов из, господи, из команды... Как она называлась-то сейчас, одну секундочку, из команды... из команды Волоконовские, ну а, конечно, Бладбатом отправили команду The Last также отдыхать. Хороший молотов, Койра теперь уже не может выйти в бойлерную и помочь своему э, тиммейту, поэтому Фишбон должен действовать в соло. Ну а в соло, естественно, с диглом против девайса такое редко очень выигрывается. Ваншот от Койры очень необходимый, но все-таки несбыточный. Ну и 6 хп у Фишбона, его добивает фаст 6-1. Достаточно бодрое начало было, кстати говоря, в турнире у Торет Фэмили Их матч был первый, он, так скажем, открывал этот самый турнир Но обычно типа хочется видеть самые жаркие моменты турнира в самом начале Где-то плюс-минус в серединке и, ну, разумеется, конечно, под конец турнира в финале Ну вот, в начале ярких моментов практически не было, так как Торет Фэмили своих оппонентов а, обставили просто без шансов Там что-то оверпас едва ли не 16-0 закончился, ну, может быть, 16-1 или 16-2 Счет уже, простите, не помню, но все видео будут загружены, естественно, на канале, и вы все их можете посмотреть Раскидка с ковров и, естественно, эта раскидка сделана для того, чтобы выдавить наконец-таки Морфеуса с точки и под флешку. Абсолютно верно так и получается. Койра дабл килл 6-2. Вот, вот, я же говорю, нужна раскидка. Без раскидки делать нечего, а без раскидки забирать соперника, который находится на песках, вообще возможным практически не представляется. И пауза от BloodBat. Непонятно почему, но вот решили ребятки взять паузу. Может быть... Да нет, я не прям не верю. Хотя нет, оба здесь. Никто никуда не отошел. С экономикой все хорошо. Зачем тогда пауза? Что им там требуется обсудить? Обсуждать-то здесь по факту нечего. 6-2 выигрывают, если бы ладно, они еще тогда проигрывали хотя бы, я понимаю тогда принцип, по которому они решили бы остановиться и пообсуждать что-то, ну, ну окей, право на паузу, естественно, есть у каждой команды, и вот BloodBud решили им воспользоваться, почему бы и нет. Ровно по две гранаты каждого типа у игроков атаки. Игроки обороны, кстати говоря, пренебрегают дымами, но зато хотят больше флешек. В принципе, это, наверное, в какой-то степени даже правильно, учитывая, что там, видите, какие есть диковинные открывашки под флешки. Поэтому, ну, при ретейке, скорее, флешка тоже чуть больше нужна, чем дым. Поэтому, наверное, я считаю, что закуп... Достаточно сбалансированные у каждой команды, ну а по девайсам, естественно, это два калаша и две эмки Одна из них, кстати говоря, Silence, а вторая нет, а вторая не сайланс Койра под градом стрел, выпущенных э, тиммейтом, пытается проникнуть э, на винт кстати говоря, это удается сделать но ну, естественно, по прострелам несложно было догадаться Что здесь где-то находится оппонент Который, вероятнее всего, находится на балконе Поэтому Фишбон пытается забрать своего соперника Остается 12 хп, но тут лучше, конечно, не пикаться Потому что у фаста-то 52 От 12 и 52 разница очень-очень большая Но где гранаты? Почему в этот раз Торетто Фэмили приобрели огромное количество гранат Но совсем ими не пользуются? Ох ты, какие тайминги! Минус от Койры, но Хаешка от Фаста все-таки догоняет Фишбана и вот ответная Хае, ну 52 ХП, ладно, 52 против. Ой, ой, ой, ой, -ой Коира попадает через дым в голову оппонента и это 6-3. Вот вам, пожалуйста, называется, взяли паузу. Это как раз-таки проблемы начали появляться из-за паузы, потому что за счет этой паузы Бладбат сумели, э, так скажем, пообщаться и поговорить. Но это сумели сделать и Торетто Фэмили И при этом еще и был сбит кураж, так называемый, да, который э, поймали Бладбат э, э, И их винстрик составлял на тот момент 5 матч-поинтов И после паузы два поражения, досаднейших два поражения Нет, одно поражение, потом пауза и еще одно поражение По-моему, было так ну, выход через зелень. Очень нравится Торет Фэмили выходить через зелень, в принципе, это правильно, поскольку, поскольку игроки обороны не ой-то уж прям как хорошо принимают эти позиции, но удалось под флешку снова, кстати говоря, под ту же самую флешку забрать э, Койру, и Фишбан с 70 хеллспоинтами забирает бомбу и уходит обратно в ребра. Ну, очень непростая ситуация Времени, конечно, вагон, минута Это не как в обычных напарниках В обычных напарниках, как вы знаете, времени дается чуть-чуть меньше на раунд Ну, торчит ствол из-за стены, да, и фишбан успел среагировать Заметил его А волей таймингов можно выйти, чекнуть соперника в сайде И забрать еще одного на грейверде Почему нет? Кстати, вот просто почему нет? Но надо чекать точку. Но надо чекать точку для начала-то. Ну, лично я бы... Лично я бы шел по... ближе к позиции игрока, который находился в Грейверде и непосредственно пытался чекнуть точку. Потому что в таком случае игрока атаки не было бы видно... И, может быть, удалось бы Разменяться Ну, то есть не разменяться, а забрать двух соперников Тем не менее, неважно, неважно, Не, важно. не важно, что бы сделал я В игре было сыграно именно так Поэтому спорить не будем Ребятам виднее, как правильно сыграть Наше дело смотреть, а мое комментировать 7-3 Койров бойлерный И Фишбан, кстати, очень и очень Агрессивно пытается сыграть все-таки забирает оппонента Это был фаст Ну а Морфеус остается один против двоих Вылетает флешка Морфеус понимает, что в этот момент Вероятнее всего под эту флешку начинается выход на точку А И как бы почти так и есть Но почему-то тянут игроки атаки Хотя в принципе они находятся уже э, Непосредственно практически на точке и Причем находятся они там вдвоем ну, бомба устанавливается в глубине сайда, и Морфеусу теперь предстоит ретейк один в 2. Достаточно непростой ретейк, а при этом еще и дым ä, будет чуть-чуть омрачать ситуацию, потому что, ну, типа дым неприятно, да, неприятность. Хотя дым оказался кривоватенький. Ну, все позиции не чекнешь, поэтому придется действовать так или иначе на авось, будем надеяться. Ну, допустим, допустим, что в точке есть пять мест, где можно спрятаться, и чекать нужно уже, естественно, не все. Потому что, ну, в таком случае нет времени будет... Не будет времени прочекать э, пески, не будет времени прочекать 20. А это тоже достаточно важные точки, которые чекать нужно непри... непременно... Флешечка на middle, ну, такая, в общем. В принципе, флешечка неплохая, конечно, но учитывая, что игроки Blood Blooddut, господи, BloodBat играют скорее в закрытый Counter-Strike. Флешки в ребра практического значения не имеют, ибо кого они там ослепят, если игроки обороны, ну, банально просто не выходят в ребра. Как правило, они сидят где-то яма, где-то библиотека, точка и так далее. Но ребра просто. Просто всегда отдаются И это на самом деле парадокс Потому что в 5 на 5 Отдать ребра Это отдать точку А и отдать раунд А тут все немножечко иначе Размена не последовало Фишбан упустил Фаста с 20 хелспоинтами Естественно Фаст уже находится э, В максимально безопасной позиции И его прикрывает Морфеус Ну давайте смотреть как Фишбан справится или не справится с данной ситуацией Ну, занял малые И надеется, что сейчас uh, Кто-то из точки выйдет чекнуть что-то Вышел Вышел чекнуть Фишбан все-таки добивает Простите, добивает, конечно же uh, Игрока обороны Но попадает под размен Таким образом, первая половина все-таки заканчивается победой Бад при любых, опять же, раскладах. Нам еще остается отсмотреть три раунда, которые запросто могут забрать, например, Торет Фэмили. Но, опять же, не будем забывать о том, что эти три раунда могут забрать точно так же игроки обороны. И счет будет уже 11-4, с которого камбэкнуть будет практически невозможно. В кои-то веки, наконец-то, один из игроков обороны позволил себе выйти чуть-чуть дальше. Для того, чтобы что-то где-то прочекать. И занял более агрессивную позицию. Что приятно, потому что... Ну... Доля экшена в матче 5 на 5, естественно, всегда присутствует, потому что 10 игроков носится по карте. Кто-то всегда с кем-то где-то перестреливается. Фаст, кстати, лишился 19 хелспоинтов. попал в, в, в зону видимости Койры. Ну, очевиднейший Молотов, понятное дело, это абсолютно нормально в данной ситуации Нет информации по второму игроку, и он вполне может находиться на песках Он там как бы и находится, да, только он находится под балконом, а не совсем там Ну, тут в размен, конечно, очень красиво играют Бладбат э -э, И я хочу вам сказать, дорогие друзья, что ситуация выходит следующая Ну, оборона именно у команды Бладбат Крутейшая Ну крутейшая, действительно круто играют парни Вопрос, что они в атаке сделают Будет ли у них такая же крутая атака у снайперская винтовка И наконец-то агрессия Агрессия, которую я давно, долго, ж... долго уже очень жду И неудачные тайминги для фаста Не было понимания, где находятся соперники Потому что визуального контакта так и не произошло А ведь на самом-то деле соперники просто немножко завтыкали под своим респауном И долго не выбегали с него Ну, прилетел молотов, который, естественно, тут же потух Морфеус Нерешительные Торетто Фэмили в своих действиях ждут ошибки от соперников Я даже не знаю, за кем лучше в данной ситуации смотреть. За Койрой или за Фишбаном. Кто-то один из них сейчас обязательно должен начать, наконец-то, выход. И, блин, я не успеваю. Это был все-таки Койра. Он убивает Фаста. А вот теперь уже смотрим за Морфеусом. Он знает о оппоненте на 20 и знает об оппоненте под зеленью. Пытается перестреливаться сразу с двумя и забирает Фишбана. По последнему есть информация. Здесь под флешку попытка... Попытка что? Попытка поменять дислокацию, ну либо же сделать вид, что дислокацию игрок обороны все-таки поменял, по факту, конечно, ничего такого не произошло. ну Молотов, который абсолютно на сто палит позицию Морфеуса и Койра, в общем-то, я даже не знаю, может ли такой выдать, вообще должен, наверное. но бомбу надо ставить. а Морфеус втихую просто как шпион пытался убежать в другую точку, но, само собой, это должен был слышать игрок атаки. Должен был. И, разумеется, просто на слух, можно так сказать, вышел с префа и убил. 9-5. Наконец-то что-то потное появляется в этом турнире И мне кажется, что Торетто Фэмили с Бладбат Это та команда, которая до... та... Те команды, простите, которые достойны сыграть матч С результатом по картам 2-1 Я думаю, что кто-то должен забирать Определенно больше одной карты Ну а кто-то не должен ограничиваться только лишь Одной взятой Хороший молотов, фаст подгорел, и пришлось отдать позицию. Но позиция, тем не менее, продолжает держаться. Только другой вопрос, что это Дигл. И Дигл эту позицию так круто держать-то все-таки не сумеет. Как хотелось бы. И вот весь парадокс, да? Берешь-берешь раунда, экономики как не было, так и нет. Вот минус игры в обороне. Осторожные действия в очередной раз от Тарета Фэмили. Очень и очень ребята боятся лишний раз где-то шороху, так скажем, навести. Пытаются все очень, вот с чувством, с долгом, с расстановкой, со всеми делами делать. Но ну вот вам в итоге. В итоге все-таки минус по фасту. Нет информации пока по Морфиусу. Морфиус минус. Койра нужно добирать последнего. У Фишба на 16 хп и траурная хае. Нет, не залетает хаешка. Ох ты, Фишбун, как здорово подобрал 9-6 Что ж, абсолютно боевой счет, на мой взгляд Ну и сейчас надо понимать Да, как обычно, конечно же Сбиваются бары и сбивается на них счет Давайте быстренько поправлять Здесь у нас, получается, играют Бладбат А здесь играют Торетто Фэмили Сейф все, теперь все правильно Бладбат с девятью матчпоинтами И Торет Фэмили в обороне с шестью Именно так и должно все происходить На мой взгляд Абсолютно рабочий счет Что для одной команды, что для другой И к слову снова хочу заметить Походы по второму медлу Являются нормой Просто, просто запомните Походы по второму медлу называются нормой Являются вернее нормой Безусловно, дорогие друзья, Торет Фэмили находится теперь в сильной стороне И теперь они будут занимать те же самые позиции, что занимали их соперники Максимально закрытые и максимально осторожные Именно при таких раскладах вещей для Блад Бат будет все очень и очень непросто Потому что за каждый сантиметр карты бороться не придется Самое главное, придется навязывать борьбу именно в сайде На точке, где как раз-таки борьбу уже навязывать и не очень хочется ну, Фишбан пытается не выпустить соперника с э, ковров. Пытается отвлекать на себя внимание. А вот и получите молотов. И теперь вы без позиции, товарищ Фишбан. Но тут же появляется Койра, который немного отвлекает внимание игроков атаки на себя. И позволяет своему тиммейту выжить и убежать в точку. Ой-ой-ой-ой-ой! И наглость от Койра и Аркада на 20 и минус Морфеус. Выпадает бомба и пас... Да ладно! Ха-ха! себе! -ха, нихрена себе! Простите, может быть, конечно, для кого-то фраза нихрена себе грубая, но... Да, я по-другому не могу сказать. Вы видели? Вы видели, как раздает Койра вообще в этом матче? Обратите внимание на его статистику относительно Фишбана. Вот у Фишбана очень и очень результативный был оверпас на четвертьфинальном матче. А здесь, к сожалению, он что-то прям... Не сказать, что играет плохо, но играет достаточно вяло. 6 на 11. Все-таки посредственный счет. Ну, как бы, КД 0.55 это неплохо. Но далеко от одеяла... От одеяла... Например, вот у Фаста 1.10, 1.1 у Морфеуса, у Койра 1.30. Ну, то есть, как бы 0.55 явно выпадает вообще из всех присутствующих. Но не КД важен в игре, а результат матча. Вот, может быть, вы никого не убили, а ваш тиммейт каждый раунд делал И, Ну, в данном случае, каждый раунд делал минус 2. Чего ждут Бладбат, я не очень понимаю. Неужели они думают, что сейчас игроки обороны пойдут пушить? Ну, вот просто серьезно? Ну, вы хоть раз ходили пушить? Нет. С чего вдруг ваши соперники пойдут пушить? Да они точно так же будут сидеть и ждать любую ошибку от вас. И как раз таки запушить это ошибка, сделанная игроками... Игроками обороны. И поэтому прессинга логично не было. 9-8. Хорошая позиция, хороший девайс, в частности, ну, по 90 это... Может быть, да, ладно, не такой уж и суперский девайс, но с достаточно мягкой отдачей и, в целом, неплохим набором патронов, да, давайте так скажем. 50 все-таки патронов, которые ты можешь всадить в оппонента, просто разрешитив его. При этом, опять же, отдача позволяет стрелять даже на ходу почти, И заняли зелень Заняли зелень игроки атаки И пытаются оттуда теперь прокидывать оппонентов Но молотов так или иначе мешает проходить И маг 10 опять же, маг 10 реализовывать только если в упоре Полетела флеш, под нее открывается сразу два игрока атаки Но не рискует выходить ну, в принципе, да. Минута до конца раунда, поэтому зачем рисковать куда-то выходить? Можно сидеть целую минуту. Выйти можно за оставшиеся секунд 15, как говорится. Ну и Койра просто решил занять позицию в бойлерной и особо никуда не открываться, потому что информация от Фишбана в любом случае была исчерпывающей. Он абсолютно 100% дал инфу о том, что оппонентов здесь два. Неплохо, кстати, натыкали сейчас Фишбану в черешню, 31 хп остался, и при этом есть еще второй соперник, Фишбан 2 хп Койра моментально подключается к спасению своего тиммейта, ну а, фаст 44 хп, просто бежит пушить! И его, конечно, убивает Койра Ожидаемо, ожидаемо Ну что ж, луз минимум реализован коллективом Тарет Фэмили, если кто не в курсе, да, луз минимум 9-6 но, правда, луз минимум э, как явление э, появилось, э, когда еще была старая экономика Когда экономика в CS была такая же, как в 1.6 Сейчас, как известно, это слегка две разные экономики И есть весьма-весьма ощутимые отличия ну, опять же, и Тек-9. Я не скажу, что-то против Тек-9 или того же самого МП-7. Это, на мой взгляд, абсолютно адекватные девайсы. Но, может быть, стоило провести экономический раунд, чтобы потом в следующем уже полноценно прям раунд за раундом начинать изничтожать оппонента. Я просто замечаю, что все реже и реже ребята проводят экономические раунды. Ну, не касаемо только вот эти ребята, а вообще любые ребята. Не поддерживаю такую движуху, потому что экономический раунд был не зря придуман. А, именно для того, чтобы восстановить экономику. Опять какие-то микрофрезы все-таки есть, какие-то небольшие полагивания. Ладно. Подергивает как-то периодический экран. Фаст! Знает, знает о сопернике, и соперник теперь знает тоже о фасте Ну, в общем, все, и 20, как бы, информация у игроков обороны по оппонентам есть Фишбом забирает фаста, но была потеря Койры Койру убили, и теперь один в один ситуация У Морфеуса 61 хп, есть э, первый армор и МП-7 Пытается пушить и выхватывает маслинку с USP. 10-9. Торет Фэмили вырываются вперед. И правильно, в принципе, начал пушить. Вот, на мой взгляд, тут по-другому никак и не разыграть. Потому что, а смысл, что ты будешь э, издалека пытаться перестреливать тот же ФАМАС, имея на руках э, пистолет-пулемет? Ну, дистанции, бронебойности не хватит, чтобы перестрелять. Нужно прям кучу пуль в голову попасть. Только это может спасти Чё это сейчас было то Не понял. Вообще-то не... Вообще совсем не понял, что было. Там что ли скорострелка появлялась? Или что это? Блин, ладно. В общем, мне показалось, что игрок обороны купил Скар. Я, конечно, могу ошибиться. И я надеюсь, что я ошибаюсь. Потому что... Если это так, то его уволили... Очень быстро. А денег он потратил очень много. Конечно, такое... Не есть хорошо. А все почему? Потому что агрессия, потому что зачем-то было занято межреберье, Давай, давайте назовем так. Ну, опять же, вот я, я против, я против игры в 2 на 2 в агрессивную оборону. Вот она не работает, опять-таки, в режиме 2 на 2. Напротив, здесь чем закрытие ты сидишь, тем проще тебе выиграть. И у, карет... uh, у Карета... Господи. <laughs> у господи. У тарета, конечно же. Сейчас абсолютно все шансы на победу есть. Ими просто нужно грамотно воспользоваться. Отличный контроль стрельбы от Койры. Минус фаст. Ну, а дальше с разменом раунд остается у тарета Фэмили. 11-10. Ну... Плотная борьба, согласитесь. Редкий матч э, в рамках этого турнира на данный момент доходил до подобного счета. Я вот что-то даже и не припоминаю. Ничего, кроме Вертига, наверное, да, которые играли э, духи предков, вернее, тени предков. Э, с, э, с кем они там играли-то? Ну ладно, в общем, вот они играли, да. По-моему, с Сипай, если я не ошибаюсь. Да, кажется, с ними. По барабану. Важно, что вот там был плотный счет. И, в принципе, вообще в их матче был плотный счет. Потому что потом они играли Инферно, если я не ошибаюсь. А, нет. short dust, кажется. И там тоже было, в общем-то, так, ноздря в ноздрю. А все остальные матчи, ну, шли, скажем, ну, 16-9, там, типа, 16-5. С явной доминацией одного из коллективов. Ну, сверхосторожные Бладбатовцы Естественно, их готовы принимать Кстати, очень тайминговый дым Вот прям Более таймингового дыма В данной ситуации придумать Вообще сложно По таймингам он лег просто Перфект Ну что, вылетела флешка Никто по-прежнему пока не выходит Хотя в ребрах уже находился фаст и Койра вовремя решил чекнуть эту позицию Ну, Морфеус, конечно, знает Кстати, встает в ту же самую точку, где только что умер тиммейт И именно с этой точки удается сделать размен Флешечка, и надо забегать 4 секунды до конца раунда 3 секунды до конца раунда Времени не хватает, и это гг это ГГ, дамы и господа, 12-10. Ну, и прикольно ли мне, скажите, когда атака не успевает за 2 минуты зайти на точку? Ну, это адекватно или нет? Минута 55. Не успеть зайти на точку А, играя 2 на 2. Зачем такой жесткий холд от команды BloodBat? Ну, я, конечно, понимаю, что, да, хочется сыграть осторожно. Хочется не сделать лишние ошибки, и из-за этого страшно куда-то идти. Но так ведь как раз-таки за счет того, что тебе страшно куда-то идти, тебя просто убьют, или ты просто не успеешь по таймеру. Не нужно бояться, самое главное. Нужны действия. Именно действия только могут дать какой-то результат. Койра. Уворачивается от флешки. Ну и здесь не самая, конечно, лучшая позиция была Вернее, чек от Морфеуса был хороший а конкретно в этом углу Коира стоял немножко не там, где нужно было стоять Чтобы его не чекнули, но это не важно По-прежнему есть еще Фишбон И Фишбон, собственно, может еще затаскивать подобное легко В атаке 1 в 2 тяжело играть ну вот, кстати, вот сейчас та самая ситуация, про которую я обычно говорю. Вот Морфеус отправляется в библиотеку, но в режиме 2 на 2 библиотека закрыта. В нее нельзя заходить. То есть на банан же никто не идет, по факту. Потому что он закрыт. Ну и яма, правда, тоже закрыта. В яму тоже нельзя идти. В общем, ладно, не важно. Ну просто это я так, как пищу для ума даю. Фишбон. Не знает, что соперники вообще уже прошли. Причем сделали это 555 раз. Размен молотовыми. Но бомба успевает встать. 36 хп. Ну, уже очевидно, что Фишбан здесь не воин. Да еще и подгорел до 4. Ну, сейф. А, а что здесь думать? Сейф. Просто сейф и все. 12-11, дорогие друзья. Это уже становится проблемой для команды Торетто Фэмили, потому что, как вы видите, даже находясь в сильной стороне, Бладбат умудряются навязать все-таки свою игру. Ну и убегать на КТ-респаун, я считаю, тоже не совсем, конечно, грамотно и не совсем хорошо, потому что, ну ладно, ладно. Все-таки, видимо, именно нужны ограничения, которые будут вот физически не пускать игроков. То есть нужна карта, как в напарниках, да, где все, что не нужно, будет закрыто. Все, что не играется, туда и нельзя зайти. Ну, просто опять-таки дом тоже не играется теровский, разумеется. То есть в апартаменты, так называемые вапсы, можно зайти, но с полтора только исключительно. А вот этот мост, например, не разыгрывается, и прострела этого быть не может. То есть, в теории, если сейчас фаст этим прострелом убьет кого-то, то им вообще за это техническое поражение можно дать, да? Но ладно. Не будем об этом, давайте лучше о, о матче. Потому что в любом случае у турнира есть администрация, которая все это может потом посмотреть, проанализировать, сделать выводы, и в дальнейшем... Более тщательно прописать регламент турнира и какие-то вот такие важные нюансы, с которыми будет проще Молотов в бойлерную, но в бойлерной соперника нет, а вот на главке как раз таки есть Очень неудачный и очень болезненный чек для Морфиуса 3 хп осталось у игрока атаки, и вот вам, пожалуйста, к бойлерной подтянулся фаст, чтобы теперь уже действовать вдвоем. Не самая очевидная позиция у Койра, но, конечно же, туда прилетает молотов, так должно было быть. Койра разменивается, оставив Морфиуса 3 против Фишбана, но ну, тут Фишбан, насколько бы сегодня ему не летело, ну, конечно, заберет, ну, 3 хп, одной пули достаточно. 13-11. Ну, экономика у атаки, собственно, мне кажется, что будет присутствовать до конца матча. Если, конечно же, не будут куплены какие-то там, например, АВП, которая просто от экономики может ничего в дальнейшем не оставить. И нужно как-то чуть-чуть пограмотнее да, распоряжаться деньгами. Тогда будет все нормалек. Но, конечно, если будут поражения, там, 2-3 к ряду, то, да, даже такая крепкая экономика э, все-таки уйдет. Простите, дорогие друзья, вы можете видеть, конечно же, в правом верхнем углу периодически всплывающие уведомления из стима. Я забыл из него выйти, чтобы этих уведомлений не было. Но со следующего матча обязательно, обещаю, я их уберу. 14-11. Я надеюсь, вообще они вас не сильно отвлекают. Их даже, в общем-то, и не видно из-за... Uh, players alive. Эта плашечка все закрывает. Практически все. Тем временем у нас 14-11 и вот тот самый раунд, о котором я говорил. То есть если сейчас будет проигран uh, 15-й для Тарета Фэмили, то у Бладбад будут очень неприятные условия по закупу. Видимо, не будет Минус по фишбану, Койра остается последним Молотов, естественно, по таймингу Под этот Молотов выходит фаст и умирает Странно Странно, зачем он все-таки решился на выход Когда можно было перегруппироваться с тиммейтом Выйти, например, на 20 Но, опять же, не нам обсуждать 15-11 И все-таки деньги остались Деньги на... Вот тютелька в тютельку на последний бай все-таки хватило но теперь, естественно, байт придется на все деньги. Нельзя ни разу провести никакой экономический. Все, что есть, придется тратить для того, чтобы попытаться вывести серию в допы. Иначе это ГГ на первой карте. Но так или иначе, хочу сразу сказать вам, дамы и господа, что следующая карта оверпас, если вдруг кто-то еще не заметил или не понял, то следующая карта это карта оверпас. Койра. Ну, в очередной раз, в очередной раз Койра в этой позиции закрывает соперников Что ж, это означает, что впереди оверпас, дорогие друзья